С другой стороны, можно приобрести наишикарнейший опыт, при этом опираясь на мамино плечо. Поэтому по мне ситуация суперская, и мое предложение относиться к ней и разбирать ее а, именно вот из такого ракурса. А, Еще раз спасибо за приглашение. Всем пока. Итак, продолжаем нашу беседу.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 Но все-таки, когда начинаются какие-то комментарии, какие-то смешочки, вот угу. неприятно то есть, Хотелось бы, чтобы была какая-то поддержка да. со стороны одноклассников. А есть ли у вас такое вообще такое откровенное возможность откровенно говорить друг с другом и, например, про это прояснить с одноклассниками, сказать, что, знаешь, там, было бы здорово, если бы ты меня там слушал и, там, ребят, давайте друг друга поддерживать. Как у вас такие разговоры бывают душевные? Не бывают. Ну, то есть я могу так поговорить с теми кто уже меня и так поддерживает uh -huh. каким-то образом uh -huh. но ну, а если человек не понимает ему не интересно, зачем я буду его как-то заставлять то есть у вас есть такие микрогруппы, которые есть другу... всегда такое есть uh -huh. у нас нет такого то что каждый uh -huh. учится а, и дружит с каждым uh -huh. взаимодействует а что для тебя дружба что значит это? Ну, поддержка поддержка uh -huh.